Привет, друзья-броняши! Перед тем, как ехать на реквестрию, я неоднократно получал вопрос, буду ли я делать обзор на этот конвент, на что всем отвечал, что уже делал обзоры на конвенты, вряд ли есть смысл делать еще один, ведь они очень похожи между собой, поэтому традиционного онлайн-стрима всего первого дня будет достаточно. Однако, по мере приближения даты фестиваля, реквестрия начала нравиться мне все больше и больше. В итоге получился такой хороший конвент, какого я никогда ранее не посещал, если коротко, Реквестрье понравилось мне больше, чем Рубруникон и Деквест. Множество очаровательных мелочей сложились в потрясающий конвент. Первое, что меня порадовало, очаровательная подача страницы мероприятия ВКонтакте то, что сейчас принято называть SMM. Все эти объявления и иллюстрации в каждом из них обратная связь в комментариях все было очень душевным и дружбомагичным. Отдельно хочу упомянуть маскоты фестиваля Призрачные пони, которая сама по себе невероятно милая и эмоциональная, ну, по крайней мере, если сравнивать с маскотами других конвентов. Сикер Паксни, который напрямую разрешалось использовать где угодно. И не был особо разнообразным, но все же смог раскрыть этого персонажа чуточку лучше. Я аж чуть не влюбился в нее, кто-то определенно вложил в нее всю свою душу, создавая ее. Промо ролик этого фестиваля выполнен в моей любимой каноничной рисовке, при этом имеет очень трогательный сюжет. Эквестрия Реприунылой, даже в фоне было нет былой радости. Очевидно, это была отсылка на затишье в бронекультуре культуре в связи с окончанием у сериала French Без Magic. Призрачная пони всерьез опечалены этим. Ее последняя надежда это посетители реквестри, приехавший на поезде рейсом Москва Эквестрия. Помните как назывались билеты на Requestry в плацкарте купе. Теперь понятно почему. Напоминаю, что ни один из предыдущих фониктов в России полноценного промо не имел вообще, а по сравнению с промо-роликами зарубежных конвентов этот получился самым ламповым на мой взгляд. Между всеми, кто был причастен к созданию этого фестиваля, я почувствовал хорошую сплоченность. Коммуникации между всеми уровнями, простые посетители, стендовики, партнеры, волонтеры, организаторы была эффективной. Когда я выиграл билет в викторине на радио, мне даже не пришлось самому искать организатора этой викторины ВКонтакте, чтобы получить промокод на бесплатный билет. Он сам отправил мне его, пока я разгребал свою личку, скопившуюся за те пару часов, пока шла викторина. Когда я переразыграл этот промокод, но уже на нашем канале и он не сработал у победителя, тот организатор, который передал мне этот промокод, незамедлительно пообещал разобраться с этой ситуацией и передать информацию выше по иерархии. Как я понимаю, проблема была решена в течение суток. А когда организаторы искали, откуда взять все эпизоды мультсериала Friendship is Magic для традиционного убежища Fluttershy, организатор обратился ко мне с просьбой разрешить выкачать все эпизоды с нашего сайта, на что я с удовольствием согласился. В справедливости ради отмечу, что и организаторы викторины на радио, и организаторы убежища в состоят в IT-отделе ТО «Магия дружбы», и слаженность коммуникации между мной и ними могла быть связана с этим. Но ведь они не являлись последними звеньями в решении данных вопросов, были и более вышестоящие организаторы, которые также в этом участвовали. Когда мы приехали ставить стенд, да, у нас были некоторые проблемы с входом в помещение, если быть точнее, входную дверь закрыли арендодатели, не предупредив об этом организации. Но прямая связь с организатором стендов у нас была, и поэтому нам не пришлось долго мерзнуть снаружи. Мы в тот момент были единственными стендовиками в помещении фестивального дня, два стенда уже успели повесить баннер до нас, а остальные вообще решили не приходить накануне фестиваля и развернуть все непосредственно перед фестивалем утром. Организаторы помогали нам настолько активно, насколько это возможно, быстро притащили столы, расставили их в соответствии с размерами нашего стенда помогли повесить баннер. Было так приятно работать с той девочкой, которая по своему характеру очень похожа на Пинки Пай, ей отдельное спасибо от меня. Также хочу отметить, что на всех уровнях организации конвенты работали по-настоящему приветливые броняши. Они ни разу не отказали нам в помощи и ответили на все, даже самые инсайдерские и порой, наверное, даже глупые вопросы. Одного дня было мало, я хочу еще. Очень надеюсь повторить этот потрясающий праздник дружбы магии снова в 2022 году. От души благодарю всех, кто вложил свою душу в это мероприятие. Спасибо и вам, зрителям нашего канала, за то, что досмотрели этот ролик до конца, поставили оценку, написали комментарии и подписались на канал. До связи! Кстати, вот раньше обычные синие были, синие перегородки, а сейчас зеленые. Что-то хромакей, что это хромакей.